Добрый день. Сегодня утром я обратился в компанию «АвтоТотем». У меня было повреждено заднее, заднее крыло. Буквально вечером мне позвонили и предложили забрать готовую машину. Я приехал, осмотрел. Все сделано великолепно, подобрано в цвет. Работа сделана очень качественно. Спасибо всем. Спасибо Тотем, Советую.